Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Наталья. Прежде чем мы начнем с вами нашу работу, я хочу получить ваше согласие на то, что я получу фрагменты нашей консультации, ваш аудиоотзыв я публикую, выложу на своих ресурсах. Угу. Да, я не против. Что самого сложного было в нашей работе для вас? Что было самое трудное? Шкала. Представить шкалу скалу и кнопки. Угу. Вот почему-то вообще, наверное, что-то представить для меня сложно. Угу. А, ну, в итоге у вас это получилось? Ну, в принципе, да. Не так ярко, как хотелось бы, то есть четко. Но я видела все равно и цифры, и кнопки, все равно в итоге я их увидела. Ну, главное, что вы почувствовали эффект ощущения? Да. Главное было да. не четко увидеть, а вот эффект получить. Ну, как бы после этой процедуры, когда я кнопки там разбивала, мне стало, ну, как легче, наверное, как будто что-то с меня сняли. Вот почему-то вот так вот мне было. Скажите, вот среднему человеку это вот реально такое сделать, упражнение? Да, да, вполне реально. А что вам больше всего понравилось? Мне нравится, как вы говорите, ваш спокойный голос и как вы доносите информацию. Ну, то есть все понятно, да? Я там да. не выражаюсь за да, заумными словами. Все понятно. Нет, нет, просто. нет. И даже я понимаю, что я сейчас нифига не могу сообразить, но мне еще раз подсказали, и мне уже легче стало понять. И, ну, хотя немножко рановато, но все-таки спрошу, а вот ага. когда вы пришли, у вас все равно уже были какие-то ожидания определенные. Вы что-то себе представляли. Скажите, вот ваши ожидания, они оправдались или они не оправдались, или они результаты превзошли ожидания? Нет, ожидания оправдались. Оправдались, потому что я, я смотрела два варианта. Mm -hmm. Как бы, то есть, вдруг что-то мне, я послушаю, мне кажется, что это несерьезно, то есть я разочаруюсь изначально в разговоре, то есть я думала об этом, а потом я думала, что нет, меня затянет разговор и все пойдет как нужно, ну то есть как, как вы поставить, поставите, ну вы поняли, да, что как нужно, вот, и вот это как нужно сейчас и есть, вот так, наверное. То есть ваши ожидания оправдались? Да, да, все хорошо. Тем более мы с вами еще не прощаемся, меня это даже радует. Да, мы с вами еще не прощаемся, еще поработаем над второй частью непосредственно от аэрофобии.